Здравствуйте, дорогие подписчики и зрители моего канала. Сегодня я хочу рассказать вам о подпольных детках на моих орхидеях. Еще совсем недавно я показывала вам детку на нижней части этой орхидеи. И вот буквально через неделю после съемки своего видео. Вот, эту детку я вам показывала в прошлый раз. Что я обнаружила? Вот, вы видите, одна, один листик, вот второй, это одна детка, и вот еще здесь листик, вот большой листик, и в глубине зеленеет еще один листик. В общем, две детки я совсем недавно обнаружила. Буквально где-то через две недели после э, демонстрации видео о этой деточки орхидеи. И вторая орхидея. Вот вы видите, она уже у меня мелькает больше года. Это с этой стороны был мох с фагном во время полива буквально два дня назад я увидела что мох приподнялся подняла его и что у чудо видите есть маленькая детка орхидея вот у меня недавно спрашивали как же я ухаживаю за пеньками орхидей, что на них появляются детки ухаживаю я обыкновенно так же как и за нормальной э, здоровой орхидеей но во время срезки пенька я стараюсь чтобы срезки орхидеи я стараюсь чтобы у меня на нижней части осталось ну, хотя бы один-два листика. Такие пенечки быстрее просыпаются, и на них раньше появляются детки. Дальше поливаю по мере просыхания грунта. И в то же время эти пенечки у меня находятся на западном окошечке. С трех часов там яркое солнце. Я думаю, что вот это попадание яркого солнца. Тоже способствует появлению деток. И полив с удобрениями, так же как и поливаю свои другие орхидеи, точно такие же дозы удобрений, немножко меньше я использую удобрений, чем написано по ну, на пакете. Это же полив и для пенечков. Вот, вы видите и меня. Иногда мои орхидеи благодарят. До свидания. Хорошего цветения вашим орхидеям. До новых встреч.